Всем респект, с вами мародер 120 габайт, продолжаем играть в Dark Souls 3, находимся на локации. Эти ребята такие опасные достаточно. Но пару раз они... Да ё Чувак, давай ты по-быстрому и до свидания, ладно, братан? Спасибо большое. До свидания. Счастливо. Так, а это еще еще за херня такая. <laughs> Что за жесть? Надо валить, надо валить. А, мечта. Ну давай, погнали, еще разочек. Блин, ну ты меня даже не столкнул, ты, блин, лошара, хоть бы столкнул меня вниз. Я пердоля. Вот один на один будешь со мной выйти, блядь? Ну конечно, на гнедущих пидоров своих зовешь, да? Ублюдок. Так, здоровенный череноголовой тут. И он меня убил. Я огнем не отканчал. Спасибо. Так, нужен хил, нужен хил, нужен хил, нужен хил, нужен хил. Не нужен хил. Уезжаем. Идеал. Да, это замечательная локация, называется пик древних драконов. В предыдущем видео допустил ошибку, называю ее путем дракона. Путь дракона это жест, который мы юзаем, чтобы сюда попасть. Но я думаю, меня все поняли, я так надеюсь, по крайней мере. В общем, на самом деле, вот эти ребята, вот эта армия членоголов, которая небольшая, которую мы встретим на пути к боссу, они могут делать проблемы. То есть они вроде легкие, и в принципе дамагом хороший проходит, вот. но если, если их больше одного, то они могут... Ох, вот это мне сейчас еще и сожрут меня, сейчас замечательно. Создать проблем, кроме того, вот такой у них есть удар очень страшный, когда они тебя просто головкой члена своего хватают и... Ну сами, вы видели, что они с тобой делают, причем всячески извращаются. Вот, пытался я все-таки как-то по одному-по одному их, вот, но они очень любят собираться в кучки. Сейчас я попробую, я специально не зажигал первый костер. Чтобы начать локацию сначала и показать полностью, да, со всеми проблемами, которые могут вас поджидать на пути к первому боссу. Первый босс находится очень близко, на самом деле. Вот, но самая сложная часть, прям перед ним, там большой такой членоголовый чувак. Вот, вот здесь вот, вот, здесь вот два, два чувака, один тот плюется, а вот эти вот пытаются тебя в это время отыметь. Так, давайте-ка побыстренько, быстренько надо с ними разобраться, потому что совершенно не хочется на них тратить время. Вот, отлично, двое уже уехали. Тут еще, по-моему, парочка осталась буквально. Вот, и там у нас вот первый костер, совершенно недалеко. Вот, тут видите, он стоит, он не, сильно не напрягает, да, то есть вот кидается свой огонь. И от него, в принципе, несложно уворачиваться, особенно можно юзать вот этот вот камень в качестве преграды. Вот, и быстренько разобраться с ними, так это что-то не, не подобрал. Вот, ну и теперь он остался один, а когда они вот так вот по одному, они вообще небольшую проблему представляют, так надо просто забэкстебить как следует, или просто сзади обойти и нагнуть по-бырому. Вот так, ну и до свидания, все, он уехал, отлично. Вот, и здесь у нас первый костер находится. Здесь лежал уголь, я его подобрал уже. Костер не сжигал, сейчас зажгу, садиться не буду, потому что нахрена они, они снова все живут. Пойдем с вами наверх, там самое как раз сложное самое сложное место перед боссом, вон там уже видите босс. Давайте-ка быстренько заберем здесь луд, который я почему-то пропустил в предыдущий раз. И давайте вот здесь вот как-то можно обойти, по-моему, наверх подняться, чтобы не было это сильно палевано, чтобы они там сверху на нас не падали. Вот здесь наверху Два противника Один обычный головы, а другой он здоровый Хрен Вот этого надо по-быренькому вырубить О, блин, сейчас он вниз упадет И Блин, промазал, жалко О, нет, убил, убил, отлично, замечательно Вот, и собственно остался там один Вот он представляет себя проблему достаточно большую Такую же, как и головка Его члена головы Но мы его сейчас попробуем Быстренько нагнуть и пойдем к боссу Который очень хитро выебанный. Главное, чтобы вот этот сейчас нас не порешал. Потому что будет обидно. Вот, он, он очень быстрый. И очень сильный дамаг наносит вообще. Плюс еще вот такой вот херню занимается, да? То есть огнем на нас придется. Я не знаю, что в головах у японцев, но я прекрасно понимаю, да, почему у них э, такие ебанутые рекламы. И, собственно, такие ебанутые игры. Как Dark Souls. Игра замечая Ох ты, еб твою мать! Вот эта красота! Вернулись к этому большеголовому. Больше членоголовому, я бы сказал. Так вот, он меня перебил, убив, скинув со скалы. То, что. Ох ты, еб твою мать. Я прекрасно понимаю, почему Япония такая реклама ёбнутая, да. И почему японцы такие ёбнутые, да, мне кажется, у них жесткий недотрах. И один из способов у них э, просто выместить это, это, да, создавать такие ебанутые темы. Вот. И, например, когда я пришел первый раз к этому боссу которого там вот дальше Называется босс Древняя Виверна Я понятия не имел, что с ним делать, да, потому что Ну, давайте я вам даже зайду, покажу Надеюсь, я прям сейчас сразу не отъеду хотя бы, успею вам хоть что-то объяснить В общем, этот босс второй огромный дракоша, ну, Виверна, да э -э, Который просто так не убивается То есть я пытался уже там бить его по ногам Ему практически не проходит дамаг то есть, видите, он наводится, на ноги не наводится и вообще полный пипец По ногам вообще, то есть, ну, вон у него 10 дамаг А все потому, что так просто его не убить, друзья мои Его нельзя просто взять и убить, вот так вот заколотить Там нужна специальная, специальная стратегия И я сейчас вам ее покажу Надо сначала свалить оттуда, подальше Вот, здесь у нас группа членоголовых Которые нас будут сейчас убивать Очень, причем жестоко Ай-яй-яй-яй-яй-яй, и скорее, и вот это тоже жесткость. Так, я почти умер, но не умер. Ух ты, а вот сейчас я, наверное, разлохну нет? Пожалуйста, пожалуйста, допили, отлично. Зато он нам неплохо помогает, убивая вот этих ребят. О, мне еще отлично, мне прям как не вовремя пришло одобрение послания. Это вообще было классно, это было очень в тему. Дальше надо идти выше, надо подниматься выше. Потому что, как я уже говорил, обычными атаками этого босса победить нельзя. Ну, либо можно, если вы какой-то ебанутый отец, но, как уже поняли, я-то нуб из моих предыдущих видео. Ох, ох, ох. Ну, вот если сейчас эти ребята меня вот здесь вот убьют, это будет совсем обидно. Так, один чувак, по-моему, уже не самоубийством покончил, а тот радует. Быстренько этих затыкиваем маленьких членоголовых. Так, здесь, здесь главное не умереть по дороге к месту атаки. Потому что атака производится сверху. Нечто подобное было в первой части. Мне кажется, реально, японцы просто из-за своей сексуальной неудовлетворенности, которая, как известно, у них на очень высоком уровне, специально создают такие геморрольные темы. Хотя, конечно, это шарм игры, и это круто. Но если бы я был не нубом, возможно... Возможно, я бы смог сам догадаться, но никогда в жизни бы сам не понял, как надо этого босса побеждать, если бы я не глянул в гайд, ребят. Честное слово. И если вы сюда пришли, я не хочу назвать вас нубами, но я очень прекрасно вас понимаю, что вы не смогли и не поняли, как победить этого босса. Так, дальше вот здесь у нас более большая проблема. Более большая проблема. Тавтология, мое второе имя. Нам надо... ох ох ох ох ох Можно, конечно, это все заспидранить, ребята, но не хочется как-то. Ну давайте... Ох ты, да ладно, серьезно, ну ё-моё, ну как так? Ну ладно, это босс. Пробуем еще разочек. Так, вернулись. Вот здесь нам надо победить этого большого членобоя. Ой, блядь, еще вот этот маленький пидор тоже создает проблем, конечно, Тут ничего не скажешь. О, ё-моё, вот это дамаг. Нормально. Ох ты, красота какая, но. Ну... три, ох, ох, еще сзади, сзади, и этот Господи Боже мой. Да, вот эти, вот эти враги есть настоящий босс. И эти враги есть босс. А они вот эта огромная дышащая херня, которая там создает фон просто нам. Попробуйте пройти через такую толпу врагов живым к месту, где вы просто, ах ты -мо! Скорее ли, хил, хил, хил и погнали прыжки. И так далее. Ух! Нам бы, нам бы, опа, опа, вот хорошо. Нам бы верно помогает в данный момент. Больше. Ну, а вот эти ребята создают проблемы, как вы видите. Так, снова здесь. Надо их как-то, блин, вот как их так раскидать-то, чтобы они прям все вместе-то на меня не лезли. Вон их сколько собралось, блин. Вот как так? Как можно против такого количества врагов? Я просто надеюсь, что сейчас верно просто их всех выжгет нахер тут. Вот, особенно вот этот большой членоголовый. Это, конечно, вот, смотрите, кишит просто им тут все, кишит. Ну все, но ну, это конец уже, я уже чувствую. Так, давайте-ка попробуем просто свалить. Но ну, я думаю, сейчас таким количеством жизни... О, не долетел. Давайте допиваем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, я, я, как я уже говорил, я нубятина, поэтому я... Играю как трус, я свалилась от всей этой толпы. Ну нереально их всех прям победить. Главное у нас что, правильно, главное это нам сейчас завалить вот этого огнедыщущего педика, а потом мы можем попозже разобраться и с ними. Так. И вот здесь мы просто по классике с ударом прыгаем ему в голову. И он умирает с одного удара. Вот скажите мне... Не согласны ли вы со мной, что японцам давно пора начать спать со своими мамашами за такие, сука, замороченные хуйни? Ну, господи, ей-богу, вы посмотрите, сколько, блин, было геморроя. Ну вот, давайте посмотрим спокойно теперь к оценку. Я не знаю, конечно, таких нубов, как я, надо наказывать, потому что я по-хорошему за заспидранил, но честно, ребят, я пытался, я очень сильно пытался их всех убить. Но не смог, не смог, не выдержал, сдался и просто пошел, прыгнул на голову этой долбаной Виверни. Опа, камень драконе головы мы получили. Вот здесь у нас костерчик. Сжигаем его. Собственно, вот такой вот первый босс. Дальше уже вторая часть локации идет. Мы можем вернуться в первую часть локации, чтобы, э, чтобы там дособирать все. Но я думаю, я сделаю это позже, потому что сбор лута это не так интересно. К тому же самый интересный лут находится вот в, э, во второй части локации. Поэтому это будет в следующем видео. Я вам уже там подробно тоже расскажу, покажу, что надо делать. Э, естественно, будет битва с боссом опять. Всем большое спасибо за просмотр этого нубского видео. Но ну, я надеюсь, кому-то я хоть как-то помог. Э, с вами был мародер... Опять я не туда тыкаю. 120 гигабайт. Подписывайтесь, ставьте лайк, либо ставьте дизлайк. И отписывайтесь. Всем респект и рок-н-ролл. Да блять! Да блять, как же вы заебали меня! Блять, ну мечта. Да, мне. Всё, ну это пиздец блять, да вы суки ебаные блять сука, это пиздец сука, ну ебаный так, блин, классика Ука, блядь, диваны, мать твою говно, сраный! Ааа, бляха-муха! Блять, как же они заебали этой атакой, пидоры сраные! Блять, ты баный карась, блядь, сраный пидорас!